Он один из известных джазовых музыкантов, саксофонист. Он модный фитнес-тренер. В конце концов, он один из лучших холостяков Беларуси. Павел Аракелян, здравствуйте. Добрый день. Но вы в последний месяц-полтора стали еще и особой приметой протестного Минска. Не женское лицо протеста. Ну, может быть, в некотором роде, да. Все так надеянно, все что тут можно жить далее, день приденут. Добра наш понедельник, добра наш понедельник. это делаете на что вы живете если вы все время поете для и играете для людей которые выходят на улице во дворы дело в том что я считаю что вот в нынешней ситуации которая в принципе, сложилась то есть я стараюсь держать руку на пульсе и понимаю что людям очень тяжело исключительно вы знаете настраиваться на постоянную борьбу где-то там где плохо туда где тяжело туда где бьют туда где могут арестовать они должны получать какие-то плюшки я считаю что вот наверное концерты музыка это одно из э, немногого, что могу я сделать чтобы вот эти вот плюшки по этим дворам как бы раздавать Там некоторые накопления, поскольку я холостяк, поскольку у меня нет детей. Вот, э, и плюс э, продал кое-что из музыкальных инструментов. Я, благо, за несколько лет у меня там оброс в большом количестве. Это вот, помогает пока существовать. Я, конечно, послушала э, то, что вы играете, то, что вы исполняете, и мне показалось, что э, все, что вы делаете, это песни протеста. Вот песня «Карабас-Барабас», но это уже про Лукашенко. Забитие. Меня гадки. Да, я готов на гадости. Ох, я готов на гадости. Ох, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать своей великой радости. Но лишь бы все захапать своей великой радости. Своей великой радости. Своей великой радости. На самом деле мы поем песни, очень много песен отрицательных персонажей, Это песни, которые высмеивают отрицательные черты. И нас Их же, они универсальны во все времена, а сегодня у нас в Беларуси есть такой персонаж, который объединил себе все эти отрицательные черты, поэтому они прямо очень... Да... Актуальны все, как на подборке. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей. В Африке усатый барбалин. Наша цель приезжать не в самые раскрученные места, но, грубо говоря, то есть где уже сформировалась полностью своя ячейка. Это как уже знаковые места, мы постараемся отыграть там, где еще несколько тебе можно немножечко помочь, да, подтолкнуть вот к этому спору, к этому общению. Но у вас же, у вас же наверняка бывало, бывало так, что приходили сторонники Лукашенко, говорили, прочь, идите, агенты госдепа, играйте там свою, я не знаю, буржуазную музыку. Нет? Да нет, я, наверное, за все это время, что мы ездим, и я всего ну, трех или четырех людей встречал вот на этих концертах, которые выглядели под... Никто нас не гнал. Но это были такие уже, ужас... я не знаю, это провокаторы, либо просто алкаши какие-нибудь, местные да то есть люди, которые в общем недовольны всем на свете. Но таких бесед во время концертов у меня не случалось. Вот наблюдая полтора месяца за белорусским протестом, наблюдая эти женские лица, прекрасные совершенно, наблюдая здесь, в Берлине, когда мы ходим поддержать белорусский протест, мы действительно видим, что у белорусского протеста женское лицо, и несмотря на то, что выбивает, выбывает очень много женщин, Тихановская уехала, Бори Колесникова в тюрьме, Цепкала уехала, тем не менее это женский протест. Почему? Что Беларусь женская страна? Вы знаете, по этому поводу есть вообще несколько теорий, да, в том числе наверное, одна из самых знаменитых, что Белоруссия, число боеспособного, так сказать, боеспособного Население вытащили войны, вот такие вот многосотлетние. И остались вот как раз какие-то потомки партизан, которые лишний раз не Вот, А женщины их по привычке защищают. И, наверное, я не буду скрывать, я тоже, наверное, в некотором роде сексистом и За последние два месяца я очень сильно пересмотрел свою позицию. Потому что я и сидя считаю, что... Настоящее золото Беларуси на сегодняшний день – это женщина, вот, настоящий тот ресурс, который бесценен. Но все-таки, если вернуться к музыке, вы сказали да. все-таки, что это плюшки. А, ну, не знаю, потому что песня вашего коллеги Левона Вольского «Три черепахи» ну, знает каждый беларус, знают вообще здесь все. И это а же это уже... это не плюшка. Получается, это неофициальный гимн Беларуси. А вы давайте немножечко пополним. Такая... Сцена очень импровизированная. Мы, нам главное быть вместе, быть ближе. да? Быть близко, да? да. Все-таки, что не говорит музыка, то есть даже на войнах, во время бомбежек, да, то есть звучала музыка для поднятия боевого духа. Это тоже очень важно, да. Я знаю, что в свое время у вас были какие-то проблемы с получением паспорта из-за бороды, как бы официально из-за бороды, Уж я вообще не знаю, официально не из-за чего, но как-то из-за бороды. Хорошо, почему-то лица не видно, потому что борода, поэтому вам не положен паспорт. Хорошо, а теперь, когда вы... Но ну, совершенно очевидно, принимаете участие в протесте ну, большой мужчина, который э, еще и музыкант, заметная личность, да, какой-то такой бременский музыкант. У вас есть какие-то, возникают какие-то проблемы? Вас куда-то не пускают, что-то отменяют? Вы знаете, мы на самом деле все эти проблемы проходили. Вы наверняка знаете, что в Беларуси были черные списки, и они там довольно долго длились. Но вот в крайние два месяца я сам, я полностью отменил всю такую, ну, скажем так, гражданскую да, работу музыкальную. Я просто, ну, не могу там играть корпоративы или играть там концерты, как будто ничего не происходит, когда происходит на самом деле, может быть, самое, одно из самых важных событий в истории Беларуси, в принципе, да? Поэтому не могу сказать, что я сейчас столкнулся с какими-то большими проблемами, а те, что есть, они, наверное, сейчас есть у каждого жителя Беларуси, то есть, то за вами кто-то ездит, то вам откуда-то звонят, то в каждом дворе, где мы играем, понятно, постоянно находятся пехани, находится ОМОН. То есть, ну это, ну, это как бы сейчас проблемы общие, поэтому я лично пока особых проблем уголовку пока не шили. Я несколько раз сталкивался с тем, что люди просят друг друга не снимать с лицами. Иногда сталкивался с тем, что просят нас, ну, нам присылают какие-то записи и просят, вы, пожалуйста, не выкладывайте там, где видны лица. Потому что вы знаете, что людей уже вызывали за фотографии или видео с этих вот посиделок по дворе, им уже лепили административные штрафы и даже сутки. Но не все боятся, не все. То есть слушателям может прийти административный штраф или какие-то сутки, а вам нет? Что за гуманизм такой избирательный? Почему? Может, может в любой момент. То есть на самом деле я... самое главное, что почему я на это не обращаю внимания, тебе это все может прийти независимо от того, что сделаешь или не делаешь. Вот. А я, например, все это делал еще в те времена, когда это не было мейстримом, и тебе точно приходила ответка. Ну, так было бы глупость э, сейчас это, это анализировать. Я вот эти вот конвульсии анализировать не хочу. Это вот этот вот пси психоз, этот идиотизм, кретинизм, это совечина, такая тотальная, причем периода, уже когда оно подходило к развалу. Я это не анализирую. Зачем мне на это тратить время? Захотят посадиться, хотят, там, не знаю, забьют, захотят аштрафуют. Э, на мои действия это никак не влияет на данный момент. И вас вообще пытались задержать? Да, конечно, не раз. Знаете, что я, я не сидел сутки. Нас задерживали в прошлом году, когда мы пытались на День воли на улице для, для разрешенных концертов сыграть концерт. Сразу подъехало несколько микроавтобусов, нас задержали. В общем-то, мы думали, что будет классический 7-15 суток. Но на самом деле поднялся очень большой резонанс. И, может быть, поэтому на тот момент вот, решили нас отпустить. А у вас есть поклонники, тайные поклонники, может быть, среди силовиков? Говорят, что есть. Я лично не знаком, но как-то какие-то приветы передавали когда-то. Mm. Ну, то есть, приветы в смысле, ребята молодцы, или передаем привет? Нет, ну, блин, привет были и первое, и второе, но в основном передавали, что кто-то там у кто человека при погонах на вашем концерте ему очень понравилось, кто-то там просил о возможности там, приобрести диск, но ну, вот так вот. Я сам стараюсь особо не дружить с, с этими людьми, потому что, в общем-то, мне от этого пользы никакой, а, а искренне общаться с человеком, ну, искренне, да, то есть, который находится в этой системе, я не, не могу. Вы рассматриваете возможность уехать из Беларуси, как это сейчас все-таки сделали многие очень? Знаете что, я рассматриваю эту возможность, я, ну, понятно, человек там здравый, да, то есть я об этом думал, я рассматриваю ее в основном, в первую очередь в том случае, если вдруг каким-то, для меня сейчас уже непостижимым образом белорусы решат этот протест, ну, сдуть, да, то есть простят вот то, что происходит. Я с самого начала, мой народ, ну, я все-таки живу в Беларуси, живу здесь всю жизнь, поэтому мой народ, несмотря на то, что эмичный армянин. Вот. Если люди будут продолжать бороться, я все время буду здесь. Ну, какой-то небольшой процент я оставляю, может, какое-то там беспрецедентное давление будет. Мне сложно сейчас ответить, как поступишь на какой-то, ну, реально в экстренной ситуации. Но пока я не вижу того, что могло меня испугать настолько, чтобы заставить просто сбежать. Музыкант – одна из самых мирных профессий на свете. И вот вы две недели подряд, может быть, больше играете и будете играть, но… Рано или поздно сила-то закончится. Рано или поздно закончатся силы у самых отчаянных женщин выходить каждое воскресенье на протест, на мирный протест. А Лукашенко все сидит и сидит, сидит и сидит. Что дальше? Надо, чтобы у нас силы закончились позже, чем, чем, чем у них. Как это сделать? Как этого добиться? Я, я, я не аналитик, наверное, и, и, и не стратег, и поэтому то, что можем сделать мы. Ну, условно, опять в Беларуси же не один музыкант, да, конечно, большинство боится, но все-таки уже появилась целая плеяда, тех, кто не боится. Значит, чтобы не заканчивались силы, один сел или устал, или что-то. На его место должен сразу приходить следующее, а лучше двое. Вот. Что касается людей, именно поэтому мы должны, да, то есть мы должны их поддерживать, заряжать их той энергетикой, которая сильнее, чем ненависть, страх и лошадь. Это такая вот радость, это, это духоподъемность, да. То есть то, что мы, в принципе, можем делать. Поэтому, ну, я считаю, обязательно людям надо как-то свою жизнь планировать уже с учетом вот этой вот, грубо говоря, войны, не войны, а оккупации, да? то есть где-то уметь расслабиться, где-то уметь там и поработать, где-то уметь выйти. И главное, крезво оценивать э, ситуацию, а самое, ведь самое главное, что если мы сейчас решим вдруг, что у нас закончились силы, то ровно на следующий день мы будем официально из Северной Кореи находиться, это будет пожизненно, это будет для, ну, не наших, но для наших общих да, детей, наших родителей, наших любимых домашних животных, и уже оттуда вернуться назад нельзя будет никак. Сейчас перелом момент Нельзя, чтобы всегда заканчивается. Мы понимаем, что Беларусь и Россия народно друг другу тяготеют, но вряд ли государственно. Вообще вы как к этому относитесь? Вообще, что, что люди думают, что вы думаете о... В общем, Путин купил Беларусь. Я, поскольку не дипломат, я могу сказать, я, я считаю, что, наверное, со старта, да, вот, вот Путин, вот как человек, который когда-то первый раз инаугулировался, был там преемник Киргельцена, при наверняка он не дурак, вот. Но дело в том, что абсолютная власть, это, ну, это, это там, не, не мои выводы, это давно-давно доказано, она очень меняет человека. Я искренне считаю, что он псих, вот, такой же, как и Лукашенко, потому что э, вот это, вот, знаете, это, вот, уже есть эта вот, маниакальность, не совсем а трезвое восприятие, восприятие действительности. Потому что если с самого старта Путин общался с представителями, например, с оппозиционными и политиками и деятелями актистами судьбы наступает он их слышал да, хотел слышать сейчас не важно сейчас это есть тайм который делаешь сама вот, может даже и всех может даже сама и в моем окружении с людьми с которыми я общаюсь в общем-то никто не питает никаких иллюзий вот но я практически уверен что путина на беларусь не хватит денег чтобы ее полноценно купить точнее не на беларусь чтобы не хватит денег на лукашенко потому что слишком дорог он становится. И давайте будем считать, в России очень много своих проблем, и я даже говорю не о людях, то есть вот не, об, не, не об обычных людях, которых надо было бы думать намного-много раньше начинать. Я говорю просто о лояльности, каких-то на них тоже может скоро не хватить в России. Слушайте, у вас кухня бело красно белая это случайно, нет? Да, случайно. Случайно, но это греет мне душу. Павел, если бы вы поймали золотую рыбку, заточенную под одно желание, и она сказала, знаешь что, Павел, вот у меня чистый лист, напиши фамилию президента Беларуси, какого ты хочешь. Одну фамилию напиши. и Я сейчас смахну хвостом, так и будет. Вы бы кого написали? Свою. Я согласна. Ну, если, да, если мы говорим о президенте, у которого будет там с такой же единой власти. Если же в Беларуси, как я мечтаю, наконец-то станет полноценная парламентская республика, мы, я бы с большим удовольствием написал фамилию Павла Павловича Латушка, потому что это интеллигентный, образованный, умный и опытный дипломат, который смог бы эту страну отлично представлять на международной арене, пока все основополагающие вопросы решал бы в принципе парламент. Как это должно быть. Как бы я хотела, чтобы вы назвали женское имя? Это, это, это, это, это мое личное предпочтение, но при условии парламентской республики это на самом деле может быть любое имя, и при всем прочем, при том, что, например, тоже я там уже Светлану никогда не воспринимал, как ну, политика, как, наверное, никто не воспринимал. Я сейчас вижу, как, как она общается, при условии парламентской республики, она тоже вполне могла бы представлять Беларусь, и думаю, там тоже Алпалыч Лотлушка, даже Ольга Ковалькова, даже Лилия Власова, они были прекрасными помощник имеет для того чтобы помочь ну, просто дипломатически описаться хотя у нее без этого все прекрасно все получается Живе беларусь спасибо павел живей беларусь конечно закая вам